Вот поставь именно кулак. Вот смотри, вот есть обратная ситуация. У меня, чтобы кулак стал косточкой, чтобы я воткнул кулак сверху. У меня плечо должно вот это вкрутиться, если я кулак, если у меня сжатая здесь вот эта часть, понимаешь? У меня вот здесь подгибается не за счет того, что я вот тут согнул, а за счет того, что плечевой переворот произошел. Понимаете? Вот теперь забудь про эти плечи, пятки. Бери просто вот, просто и туда вот кулак вставить. Попробуй. Косточкой. А почему отклоняешься без спины? Вот именно как будто кулаком. Во-во-во, во, ударь останется. Посмотри, у тебя не подвернулся кулак, ты пальцами опять ударил. Почему? Потому что вот даже прямая рука у тебя. Знаешь, ты сделал вот это, ты пошел вот туда движение. Ты уже стоишь левая нога боком. Ты уже стоишь на дистанции, посмотри. Вот фактически это средняя дистанция. Вот, это средняя дистанция, это не дальняя. Ты достаешь. И ты вот фактически, опусти даже эту руку, пускай с собой. Вот просто берешь кулачком, колени расставляешь, без пят, без всего. Сожми кулак. Не разворачивая спину, берешь вот кулачок одни туда. Посмотри, еще сколько ты мог ударить. Не наклоняя спину, не наклоняя спину, а туда обогнав плечо. Да, ну только падает плечо, стой прямо, -то, что ты в таз убрал. Вот ты стоишь. Тут куда? Во-во-во! Не крути ноги! Не крути! Сверху вниз, тобой. Как бы. Ударь, останься. Расслабь, локоть. Расслабь. Смотри, сколько еще плечо могло войти. Еще сколько плечо могло дойти. Понимаешь? Что нужно вот так вот остаться. Ударь, останься, как ты тебе прямая рука. Во. Понимаешь, когда, если у тебя рука прямая, ты не можешь сказать, насколько ты пробил эту стенку. Правильно же? Глазомер видит, что у тебя достает кулак. И тогда что? Он берет и твое тело остановил. Плечо, пятку, бедро. А это что? Это твое тело, это твоя масса. Масса это составляющая силы удара. То есть ты берешь и остановил свой корпус, и в итоге что сделал? Вот у тебя, посмотри, пятка, плечо пошло, и вдруг ты видишь, что ты достаешь. И ты остановился здесь. И ударил только одной кистью. Туда закатывается. Во, -во, во прямо вперед. Как бы... А теперь вот держи глазками кулак. Веди глазами кулак. Опусти плечи. Как бы глазками кулак ведешь. Не, вста... Не садись. Не садись, а.. Она... Без ног. Одними кулаками. Держи. Вот глазами как бы. Сэр, как бы глазками веди кулачок. Ты видишь кулак? Да. Давай. Во-во, туда кулачок. Во! Вот перед собой. Не задирай плечо, оно само перевернется, Вкручивай. Забудь про вот эту часть руки, у тебя есть плечо и кулак. Давай. Вот отсюда бей. Вообще движение вперед не делай. Давай со мной. Со мной давай. Стави. О! Вот туда. Оп! Вниз. Не гнись, не гнись, а перевернись. Во-во-во-во! Кулак перед собой. Веди глазками. Переворачивайся сразу. Ага. Опа! Да, да. Вот поставь его в косточку. Крути. А теперь медленно это сделай. Видишь, смотри, ты заметишь, что ты сейчас сделал? Вот так пошла у тебя рука. А должна была сразу пойти. Во-во-во-во-во. Медленно. Во! Вот сейчас было. Да, вот туда. Не, не разворачивай спину. Не разворачивай. Вот специально не крути спину. Ты развернешься за счет плеча. Во! Вставляй. Кулак перед собой. Да, да, да. Что-то не паришь чувствовать. А? Что-то не паешь чувствовал. А что ты чувствуешь? Ну, Как-то не Непривычно. Да? А теперь ударила сюда, на мешок ударь. Бей. Ударь, останься, ударь. Кулак перед собой веди. Ударь, останься. Сильнее пробей его. Стоять. Ну, ударь, останься, говорю же. Стой, стой. Выпрями колени. Выпрями ноги. Во. Посмотри. Тебя твой мешок, как, видишь, назад толкает, падаешь. Тебя твой же мешок, твой же мешок, а это что? Действие равно противодействию. С какой силой ты ударишь мешок, он с какой силой у тебя идет обратно. Правильно, действие? И когда ты воткнул туда плечо и кулак, вот эта арочка появилась, она гасит обратное действие. Ты не доработал с плечом, смотри. Меня мой же удар, бам, я плечо не доставил. У меня арки здесь не получилось. Посмотри, я удержал мешок этим ударом. Я его еще и пробил. Мне не важно, какое расстояние, понимаешь? Длиннее, стану длиннее. Ах, туда закатывать лоб туда катывать вот туда плечом. плечо остановится тогда когда кулак остановится а не раньше кулака вот этот момент я хочу тебе донести еще раз попробуй не надо сильно не надо быстро правую ногу правее поставить смотри смотри что ты сделал ты взял и Корпусом вот туда полез. Я тебе говорю, зачем кулак поставить? Веди плечом глазами кулак. А зачем ты корпусом делаешь вперед движение? я плечом стараюсь. А плечом как ты делаешь? Вот он-то и делал, ты спиной делаешь. Ты берешь и вот здесь разворачиваешься. Хотя дистанция тебе позволяет, причем плечо должно сразу просто пойти. Посмотри, а что делает. Вот и все. Не разворачивайся здесь, а вот здесь перевались. Да не делай движения наклона вперед. Ты хорошо все у тебя понимаешь. Плечи, опа, вот туда. Во, выкручивай. Вот он ты. Оп, вниз плечо. Во, бей. Во, во во во кулак перед собой. Да. Веди глазками кулак. Вот и косточки кулак. Перед собой кулак. Кулак веди, бей уже кулаком. Пошел. Вот, плечо, кулак одновременно. Молодец. Во. Так удобно? Так вот, да. Во! Вот мумница. Во. Почти. Оп, и вверх, не наклоняйся. Там будет на правой ноге. Бей. Пулак ближе внутри. Он вот отсюда. Вот внутри тебя находится. Бей. Пять. Во. Во! Отлично. Время. Вот момент. Почувствовал немножко? Да. Молодец. Спасибо. За счет чего правый прямой максимально далеко идет? За счет чего его максимально длинными делать? За счет того, что вы прямляешься на ногах? Но чтобы достать Там, как там можно все дальше. в купе. Чтобы и, и баланс при этом не терять, когда хочется как можно дальше достать за счет но чего? -то. Там в купе все. Самое длинное действие, удар, но ну, тебя какое будет? Ну смотри, вот я стою, да, вот? Тарик. Да? Крутил плечо? Да. Могу еще сильно? Да. Могу еще пятку делать. Правильно? Да. Вот максимально, что может остановить, Остановись, пожалуйста. Вот максимально, что может сделать твое плечо, кулак, тела, граница опора. Вот видишь, у меня плечо висит над носочком да, ноги. ноги. Да. Но вот сейчас у меня вся масса ушла на левую ногу. Это максимально длинное движение, которое возможно сделать моим ударом. Естественно, мы говорим про удар на месте. И наклоняюсь, братья за счет плеча догоняю. Но если у меня... Если я просто потяну... Это плечо за носок ушло? Да. Я на плечо. 90 градусов, опора плеча перевернулась, 90 градусов назад. Вот это такая базовая, это что может сделать? Тух, что? Или просто... даже Вот этот плечевой корпус, он тебе может даже как помогает, Даже без, без ноги, да? Mm -hmm. Тан, тан Дан сюда. То есть я сейчас сделал обратное движение. Я что сделал? Сейчас мы тебе показывал от ноги действие, а можно сделать наоборот. Есть такой падающий удар, да, такой. Дан сюда, падает на ногу. Ну, Но в любом случае. И вращение. Не переходит за носок. Ну, конечно же, это граница, это опора твоя. Если ты уйдешь туда, ты.. Если не упадешь, тебе придется останавливаться mm -hmm. и обратно себя таскать. Mm -hmm. А здесь ты, бам, ты уже готов дальше бить. Ты уже зарядил левое положение. Mm -hmm. Ты уже левую ногу зарядил. Не ногой, а пошел и тут дорабатывать, конечно же. Mm -hmm. Все, Владика, собрались.